Но смысл в том, что вот крайнее упражнение, которое я показывал, это тяги или римская тяга, или гудборник, это наше следующее упражнение, которое мы с вами будем выполнять. И финальное упражнение это или сетап, или склёк. Или мы выполняем с вами сетап, или если вы их продвинут, выполняем склёк. Вот таким образом мы с вами сегодня работаем в в трех кругах, кто посильнее, в четырех, и самые спортсмены делают пять. И начинаем с самого начала, а именно с приседаний. С баклажками забросили на спину, ножки шире плеч, носочки в сторону развернули. Поехали, 20 повторов работы. Два, три, четыре, угол. 50, 90 градусов в коленном суставе. 6. До конца в коленях не разгибать. 7. 8. Делаем плавно. 9. Никаких резких движений. 10. Надо чувствовать мышцу. 11. Для этого делаем 12. Все плавненько. 13. Медленно. 14. И постоянно. 15. Держим. 16. 17. Мышц в напряжении. 18. 18. Девятнадцать. И двадцать. Поставили. Хорошо. Продолжаем. Теперь отжимаем. Фух, я делаю правой к левой руке. Работаем. Один. У нас двадцать повторов. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь девять, десять, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо, сработали. продолжаем. Теперь подъем боклажек на бицепс бутылочек, или я не показал, но вот еще вариант с резиновым эспандом. Чем шире мы его растянем, тем больше будет сопротивление. И поехали. 15 повторов. 1, 2, 3, 4. Очень классные, на самом деле, резинки 5. Я сейчас себе 6 на дикатлоне заказал, в дикатлоне 7, онлайн-магазине. 8. Потяжелее сопротивление. 9. Сейчас они мне придут. 10. Я покажу с ними еще один вариантов выполнения упражнений. 12. 13. 14. 15. Хорошо. Если легко, продолжаем делать. Пока я меняю упражнение. Может, спокойно до 20 прорвался. Теперь. Десять движений. Махи вперед перед собой. Раз. Даже пятнадцать. Два. Доводим до уровня глаз. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь, девять, десять и один и два и три четыре завершающий и пять хорошо. Продышали ручки встряхнули, а теперь. Махи в стороны. Уважаемый оператор, что происходит? Повыше чуть -чуть хочу. Вот так. Один. Два. Три. Четыре. Пять. До прямого угла. Чтобы только плечи работали. Вышли на 7, 8, и два раза, 9, еще плавненько, есть, хорошо, прождуло, плечи почувствовал, итак, теперь выпады выполняем либо собственным весом с шагом назад, либо с баклажками воды. Либо а, с гантельками, бутылочками воды, в зависимости от того, что у вас имеется. Я вот, видите, намотал здесь немножечко ленты, чтобы рукам было, чтобы не резало пальцы. Забрасываем за спинку или одну берем на грудь, шаг назад, вынос колено вперед. Один. 2. 3. 4. Ровный угол. 5 в суставе. Шесть. Центр тяжести на пяточке, Переди стоящие ноги. Семь. Восемь. Коленка смотрит в носок. Девять. Делаем плавненько. Десять. чтобы почувствовать мышцы Один. И заодно. Два. Тренируем баланс. Три. Четыре. Завершающий. И еще. Туда. Пять. Хорошо. А теперь другая. Шаг назад. И выносили вперед. Один. Два. Три. Четыре. Завалился. Два. Три. Четыре. Завершающий. И есть. Хорошо. Отводились. Освободились. Так. И теперь наша задача. Римская тяга или гудбойник. Напоминаю. Римская тяга. Центр тяжести на пяточках Танц отведем назад. Сминка прямая. И good morning. Если на тягощение положили на спинку. Движение то же самое. Таз назад, спинка прямая. Поехали. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Тут у нас ягодицы работают. Восемь. Пицев с ведра. Девять. Мышцы разгибателя позвоночника. Десять. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь, девять, Ху. двадцать, есть, поставили, хорошо. И теперь мышцы пресса. Ложимся, пятнадцать, двадцать сетапов, двадцать сетапов или пятнадцать скрепок. Один, два, три. Четыре, пять, шесть, семь. Чем плавнее мы делаем, восемь, тем лучше работает девять. Мышцы пресса. десять, и один, и два, вода. Любых. три, и четыре, и и Пять, хорошо. О, жёстко, хорошо. Вот, дорогие мои, у нас с вами навал первый круг. Вытираемся полотенцем, доделываем упражнение в кругу, восстанавливаем дыхание и главное переходим на второй круг. У нас сегодня Прости. Нет, нет, отсутствуют плеометрические движения. Практически отсутствует статодинамика. Мы работаем в силовой манере, медленно, плавно. Поэтому ну, много отдыхать не нужно. Водичку глотли и за второй круг пошли. Итак, напоминаю. Приседали. Фу. Ноги чуть шире плеч, носочек 15-20 градусов в сторону. Колено следует носок. Спинка ровненько. Подбородочек приподнят. Отмещение на спину, на грудь или вдоль ног. В зависимости от того, что у вас сегодня. И один. Центр тяжести на опяточку. Два. Смотрим вперед. Три. И немножко вверх. Четыре. Будет очень удобно. Пять. Если у вас есть зеркало. Шесть. Делайте полубоком к нему. 7. Контролируйте технику. 8. Ни в коем случае. 9. Не заваливаемся на носок. Десять. Чувствуем. 1. 4. Главую мышцы бедра. 12. Бицепс бедра. 13. Ягодичную мышцу. 14. Но не сустава. 15. 16. 17, 18, 18, 19, 20. Доделываем. Кто делает больше, можете делать 25 смело, пока я меняю упражнение. Показываю сейчас вариант с резинкой на спине. Вот таким образом. И сейчас буду отжиматься. Обычное отжимание с резинки на спине. Напоминаю, что это все добро можно купить в онлайн-магазине Декатлов. Все, фитнес-оборудование для дом. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Один. Два, три, 4, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Очень хорошо прожигает. Чем сильнее растягивается эспанда, тем больше он дает сопротивление мышцы. Чем выше сопротивление тем сильнее начинает сжечь, потому что на все время под нагрузкой, не получается вывести на сустав, приходится держать мышцы, затесняется, могу не говорить, бицепс плеча, Маклашки, бутылочки, гречку, резинки, все что угодно, сгибание в суставе, можете пакет из какого-нибудь магазина, в него гречку, сахар положить наша задача создать сопротивление 4. и фиксация в верхней точки здесь пять пол напрягаем мышцы шесть пол и возвращаем 7. пол секундочки вот так восемь хорошо девять хорошо десять ладно все медленно делаем один. Два. Три. Четыре. Еще разок. Пять. Фиксация. Опустили. Опустили. Ручки встряхнули. Сейчас будем выполнять махи. Вперед и в сторону, Будем задействовать. Две головки дельтавидные мышцы плеча точнее два пучка передний пучок вот от нас за движение вперед и средняя часть дельтавидные мышцы плеча будет отвечать за отведение в сторону если мы делали из такого еще положения мы еще включали задний пучок но в жизни мы это движение делаем редко поэтому сейчас не так важно и 10 махов вперед перед собой. На уровне глаз. Чем плавнее делаем, два, тем тяжелее мышцы. Стараемся делать 3. Не резкое движение, а подконтрольно. 4. Вот у меня уже на четвертом счет. 5. А, хорошо. 6. Хочется поочередно дел. 7, чтобы одна рука отдыхала. Побольше. восемь показываю как вариант это было бы девять и десять хорошо хорошо дышали пару секунд мы чисто сникнули сникнули теперь в стороны также здесь можно это было один и работаем два три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо, у кого груз поменьше делай больше. 15 повторений, с такими бутылочками можно смело 20 раз сделать. В зависимости от вашего отягощения, работает рожжение до утомления мышцы, каждое у нас упражнение должно доходить до утомления, чтобы последние 3-5 повторов они были тяжелыми, первые 5-6 легкие, последние тяжелые. Итак, продолжаем выпады с выносом колена вперед. Напоминаю, либо вдоль корпуса. Один. Либо за спиной. Ну или с собственным весом. Два. Делаем нос шагом назад. Три. Центр тяжести на пятки. Четыре. Впереди стоящей ноги. Пять. А еще будет лучше. Шесть. Если вы на ногу. Семь. На каждую. Оденьте утяжелителе. Восемь. Тогда вынос ноги вперед. Девять. Еще сильнее. Здесь задействуют мышцы. 11 И мы с вами проработаем. Еще 12. Подвздошно поясничные мышцы. 13 и квадрицев. 14. Ноги, которые выносим вперед. 15. Потому а что будет тяжело держать ее и выносить вперед. Фух. И теперь другая. Один. Вот с правой ногой у нас сложнее, два, держать баланс, три. Так что у нас это функциональное упражнение, четыре, которое тренирует еще наш баланс, пять, шесть, семь, не торопимся, восемь, не количество повторений, девять, не скорость, а качество, десять. Немедленно, плавно чувствуем мышцу, раз, как она напрягается Два. Трясется. Три. Фиксируем. Четыре. И завершаем. Пять. Хорошо. Фу. Пару секунд вздохнули. Ручки, ножки встряхнули. Сейчас римская тяга. Или же good morning. Я делаю сейчас римскую тягу в прошлой Подход делал good morning. Напоминаю, спинка ровненькая, осаночка ровненькая, взгляд не вниз, вниз, вперед перед собой, чтобы в шейном отделе позвоночника тоже все было ровно. И раз. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, завершающий план. И двадцать. Хорошо. Поставили. И цвета. Искребка. Света по двадцать. Склепок пятнадцать. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Десять. Десять.